Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Мы находимся сегодня с вами на фестивальном микрорайоне Фестивальном микрорайоне Сегодня будем посещать э -э, квартиру, которая продается в авторичном жилье В фестивальном микрорайоне Фестивальный микрорайон он старый микрорайон города Центр города тут буквально в пяти кварталах Улица Красная находится, э -э, соседняя улица с этим домом Где он находится, улица Тургенева Туда дальше улица Котовского вот. На улице Котовского находятся школы, детский садик, поликлиника детская Посещаем двухкомнатную квартиру в Хрущевке. Такая квартира стоит примерно в пределах 2,5 миллионов Если подорговаться, а хозяин наступает немного Да, это старый дом, подъезды, но зато чисто убирают, следят за этим Пойдемте посмотрим саму квартиру. Входим не так большая дверь плотная, деревянная. Входим в прихожую. На стенах покраска. Прихожая вытянута где-то порядка 6 квадратных метров. Хорошо становится шкаф. Электросчетчик внутри находится квартиры. Сразу заходим, попадаем в санузел. В санузел. Совмещенный, где-то порядка 4 квадратных метров с половиной. Унитаз, кафель на полу. ремонт делался где-то около 6 лет назад. Все это остается вместе с квартирой. Дальше переходим, попадаем в комнату-гостиную. Комната это немного проходная, конечно. Здесь порядка 19 квадратных метров. Сама комната занимает В соседнем месте Здесь кладовка Из комнаты Достаточно большая Вместительная И соседняя комната Многие люди переделывают делают здесь, Закладывают этот проем Делают вход вот здесь Коридор И делают раздельными Две комнаты Вторая комната Здесь порядка 16 квадратных метров во всей квартире установлены пластиковые окна, новые, недавно уже. Хорошая, теплая квартира. Очень теплая, хоть и последний этаж в данном помещении. Полы паркетные, не скрипят. Хорошая квартира. отсюда кухня. Кухня порядка 6 квадратных метров, 6,5. Здесь установлен газовый котел. На нагреватель новый ну, идет на горячую воду. В чем преимущество старых таких э, домов а, здесь э, вы платите только за свет, за газ и за холодную воду. Горячей водой вы пользуетесь самостоятельно. На Нагреваете на отопление. Если поставить счетчик, Будете платить всего лишь в районе 100 рублей коммунальных платежей коммунальные платежи в этой квартире довольно таки небольшие здесь всего лишь где-то в районе 4000 зимой при условии прописанных трех человек четырех человек семье то есть вывоз мусора по квадратурные метры они совсем копеечные. небольшой вот такая вот квартира а с первой большой комнаты выход на балкон Балкон не застеклен. Вот такой вот он. Ну, в чем преимущество данной квартиры? Данная квартира находится внутри спального микрорайона до центра города. Пять кварталов, буквально вот за теми домами красными, которые впереди, находится школа, то есть 200 метров школа, 100 метров находится поликлиника детская. В 50 метрах находится детский сад В чем преимущество такого микрорайона? То, что все в шаговой доступности Магазины, школы, остановки Общественного транспорта Центр города рядом Вот если вы видите, вон там дальше новостройки строят. Но это старый микрорайон Это фестивальный микрорайон Здесь он очень зеленый Ну, на сегодняшний день Сейчас у нас 26 февраля Самое такое мерзкое время года В Краснодаре Сезон дождей, небо пасмурное, нет солнца Летом будет светло, тепло и очень ярко Будет солнечная погода, все будет в зелени Будет много-много зелени Бегаю здесь белочки, красивый микрорайон Квартира, такая еще раз напомню, стоит от 2,5 миллионов Обращайтесь, до свидания